Когда только взял машину, в машине не работал парктроник. Ни передний, ни задний. При включении зажигания или включении задней передачи выдавала ошибку. Вот такую. В машине имеются датчики спереди. Они по низу идут. Очень удобно подъезжать по ребрику, она будет показывать. Ну, хочется верить, что оно так. Она еще у меня ни разу не работала спереди на данный момент. есть датчики сзади. Вот они. Первым делом, чтобы вычислить, какие датчики не работают, я подключил компьютер с программой Lexia. И сосканировал, какие датчики пишут Кагиренко. Далее я их выбрал. Сначала я выбрал 4 рабочих, прикрутил назад. Снял бампер и хочу показать, почему умирает парктроник. Здесь разъемы, они изнутри там заламывается защелка. Эта штучка выходит, фишка. И из-за того, что здесь усилитель вот такой вот странной пластиковой формы в виде корыца, в нем скапливается вода. Сейчас немного приморозила, и вот она в виде льда. Иногда у меня бывает так, что включаешь, она работает, но несколько раз, немного проехав, перестает работать. Просто попадает сюда вода. Сейчас я стянул все вот на такие вот галстуки, хомуты пластиковые. Ну, поездим, посмотрим, в этом дело было или нет. Чтобы решить эту проблемку, я, наверное, сейчас возьму шуруповерт. Возьмем маленькое сверлышко и сделаем где-нибудь вот здесь вот дырочку. Ну все. Заодно починил лампочку с подсветкой. Там бровь проводов был. Я буду собирать все на место. Бампер уже тут крепежи сломаны. Это все держится на саморезах. Здесь. Здесь выломан крепеж ну, Уже саморезы Сейчас все так же вернем Ну что, проверяем Включил задний ход И техника заработала Неработающие датчики я Попытался реанимировать Я разобрал их Чаще всего там откнивают внутренности Датчики парктроника уже Вскрывались хорошенько Их ковыряли уже Видно, да, следы верхнего герметика. Этот, может быть, еще не вскрывался. Может быть, нам повезет. Но эти три лексия показывает, что не работает. Ну что, будем ковырять. Видно, как все сгнило тут очень сильно. Я сейчас попытаюсь восстановить. Два элемента отвалившиеся, они выглядят вот так вот. Первый вот, а второй год рядом. Один из датчиков совсем умер, если у первого отвалилось только одно инпредохранитель, коричневый вот этот маленький. Сейчас попытаюсь фокус поймать. второго уже этот предохранитель отгнил я вместо него сделал такую вот перемычку все видно просто налил туда припоя то у последнего датчика вообще сгнило все, все дорожки все сгнило я понимаю что это ненадолго но я напаял перемычек сейчас я попытаюсь показать это через глаз вот такие вот сопли Напаял перемычку, Блестит это то, что я его спиртом залил, чтобы обезжирить все там, что возможно, всю кислоту и прочее, чтобы как можно дольше. Сейчас это все залью банально клеем кристалл, момент, кусок, по сути, расплавленная резина, та же самая, как в растворителе. Ну, посмотрим, как они походят. Потратить деньги мы всегда успеем. Выставим все на балкон, чтобы это все подсохло. Но, так как у меня нет специального оборудования, пытался реанимировать их паяльником восстановление прошло неудачно датчики не работают. Поэтому я поступил, так как я рассказывал в видео о машине. Я выбрал 4 рабочих, поставил их назад, через лекцию отключил опрос переднего паркровника. Покатавшись какое-то время так, внутри на червячок сосет. У тебя есть парктроник, передний он не работает. Я все же решился и заказал комплект датчиков из Китая. Сейчас будем ставить их на, на переднюю часть. Инструкции ничего сюда не идет. Просто коробочка, на которой написано парк сенсор И вот такая пакетик с датчиками. Сейчас будем ставить. Заодно проверим проводку. С этой стороны все совсем плохо. Отвалился концевик. Сейчас будем искать такой же маленький. И то же самое на этой стороне. включаем ноутбурчик, сейчас будем запускать нашу любимую программу, подключил, пробуем. Уже начало темнеть немного, я все еще программирую, но ну, в общем, левый внешний датчик, которым я бился, выдает ошибку. Сейчас мы попытаемся его зачистить. Ночь темень не работает, я временно еще один проводок подкинул, замкнул, замотал. Пока не паяю. Жду результата Сейчас... В итоге ошибка ушла Но работа парктроника К сожалению оказалась не такой Как я ожидал В общем парктроник заработал следующим образом Вот я еду вперед Впереди кусты Мы В кусты сработать вот он вот так сработал. Кусты уже наехал, но он показал, что там что-то есть. Я объяснил ситуацию на драйве. Мне подсказали, что надо откалибровать китайские датчики с помощью программы Peugeot Planet. Используя 607 Peugeot. Я попробовал это сделать, но у меня не получилось. После этого я решил отложить решение этой проблемы на будущее.